Давай, вставай, вставай опять. Посмотри, ты опять, видишь, ты опять mm -hmm. вот, вот так руки ставишь. Все, ты начинаешь вот так делать. Опусти колени. Опу опусти руки. Вот висят. Ты не поднимаешь кулаки, старина, ты согнуть локти должен. Все, согни локти. Вот и они у тебя висят свободны. Вот отсюда, пожалуйста. Ближе. Среднийся. Раз. Плечом. Да. Поменяться. Вторая ситуация. Смотри. Ты поставил ноги узко. Mm -hmm. В данном случае ширина плеч это узко. Для этого движения, для этого сейчас узко. Чуть шире поставь, и тогда ты сможешь творить. Тогда у тебя вот этого не будет делать. Ты же колено себе можешь помать. Mm -hmm. Давай-давай, поставь ноги шире. Ближе. Плечом. Нет, ты, ты ногами делаешь. Здесь ся... mm -hmm. Еще раз левый. Раз. Да, можно? Давай я. Давай, смотри, медленно, медленно. Поставь кулак, поставь ему кулак. И теперь смотри. Не трогай, жопу не трогай, бедро не трогай. Посмотри, что ты делаешь. О! Ты просто как бы уронил плечо в носок и смотреть на него. Угу. Вот это движение. Спина здесь ровно не Нахрена? она никогда ровно не была. И самое главное, ты сейчас не бедром стал делать, вернулся. Ты именно по погри. Еще раз. Опусти кулаки. Висят руки. Первые. Висят руки. Uh -huh. Сейчас левый прямой делай. Раз. Yeah, я пропускаю. Да. Раз. И плечо положи мне. Во! Вот и все. Я смотрю Да, нет. только не надо с ногами сейчас ничего делать. Uh -huh. Чтобы это... Смотри, это... Нет, оно имеет место быть. Ты за собой. Бедро, подсаживаешься. Но это глубокое движение. Uh -huh. А сейчас нужно только плечи. Плечами so, сделать движение. Застави себя только право. Давай левый еще раз. раз. Положи мне вот плечо. Да. А теперь смотри прикол. Стоять. Смотри, вот он блок и твой оказался. Uh -huh. И вот оказалось. Вот она треугольная форточка. Покачался на кулаках. А теперь за собой бедро разверни. Опусти руку. Смотри, кулак четко висит носок ноги. Uh -huh. А вторая рука, если опустить ее, висит четко куда? В пятку. То есть у тебя вот сработало это плечо, и здесь у тебя оказалось тебя половина ширины плеч. Плечами начать делать движение, плечами. Группировка. Радостный мой. Посмотри, что ты школу то тачишь? Вот опусти подбородок. Ближе подойди. Левый прямой. Нет, первый раз. Нет, смотри. Тут хошмар-хошмар. Давай -хошмар, у тебя подбородок опущен, у тебя вот здесь вот арка нарабатывается. Вот арка, понимаешь? Держи голову. И тогда у тебя нет сотрясения. Эта арка гасит это движение. Ясно? Mm -hmm. Даже если ты пошел на удары. Значит, сейчас мы не за это, конечно, тренируем, но как только ты пытаешься тянуть голову, у тебя здесь mm -hmm. ломается она. Понимаешь? Опускается подбородок. А не голова тянется. Опускается подбородок. Вот он. Делай еще раз. Да, а теперь это движение, посмотри, о, плечо, дай мне плечо. как ну, смотри, ты как будто, будто берешь, посмотри, тебе милиция ни разу не арестовывала. Посмотри. О! Пос да, вот у тебя плечо упало. Видишь? Опусти подборолек. <с> вот у тебя плечо упало. Опусти колено. Вот у тебя плечо сработало. Вот оно, пол, пол дороги прошло, вот столько. Положи мне плечо. Плечо положи. Не разворачивай спину, а плечо положи сверху вниз. Во! Вот он ты. О, молодец плечом Ренат опустить колени да да молодцы плечо уронить больше э, катя больше опустить руки время